Наконец-то я дождался этот карабин, который таит в себе парочку интересных особенностей, но обо всем по порядку. Здарова, мужские мужчины! Признаюсь, выполнять ивенты в королевской битве ради открытия СКС лично для меня такое себе занятие. В сетевой ради бога, а вот кбшка меня не вставляет. Поэтому я сделал шпыдыщ и взял легендарку. Первый раз я познакомился с SKS в Алькатрасе, и мне понравился тайм ту Kill у этого карабина, но совершенно не устроила подвижность в режиме прицеливания и в режиме стрельбы. Я сначала думал, что это какой-то баг, добавили значит нам SKS в сетевуху, и там я столкнулся с такой же непонятной херней. Если мы вспомним тот же коряк, то у него таких проблем с движением в прицеле не было, поэтому лично я вот как поступил. Зашел в настройки сенсы, в чувствительности камеры в разделе «Чувствительность снайперского прицела» я выставил сенсу такую же, как в режиме прицеливания. Затем спустился ниже и в чувствительности стрельбы поступил аналогичным образом. Дело в том, что по каким-то непонятным причинам мушка у СКС в сенсе значится как «чувствительность снайперского прицела». То есть не как в карике дело обстоит. СКС я сделал наступательным. Поэтому мобильность и хорошее сведение до цели для меня в приоритете. Это первое, мужики. Второй приколдес, который я заметил на этой пушке, это то, что как-то непонятно работает вертикальная отдача. На дальних дистанциях лучше не перестреливаться, ибо снайпера перебьют. А вот на ближних и средних расстояниях этот карабин самое то. Почему я упомянул отдачу? Дело в том, что когда вы выходите раз на раз с противником и взаимно обмениваетесь любезностями, то у СКС жестко срывает по вертикалке прицел. Я говорю про урон, который вы получаете. Из-за него прицельная стрельба становится очень хардовой. И как итог, вас перестреливают. Понимая это, я решил взять перк «Стойкость». И, о чудо, данный недуг был побежден, и игра на карабине стала более профитнее но есть еще несколько моментов, в которым стоит присмотреться. Во-первых, это канал Микоса, на котором ты узнаешь про баги, чекништруба сборки и ибо контент этого канала. Это прокачка аккаунта подписчика на сипишки. Смотри, как мы с тобой поступим. Микос замутил конкурс, так что ты залетай на его свежее видео, пиши, что от меня, и чекай дополнительные условия в ролике. Прикол в том, что если мыкнуть комментом, что ты от меня, шансы на победу возрастают, поэтому let's go по ссылочке в описании. Ну а мы дальше продолжаем разбирать самозарядный карабин Симонова. Эта пушка подойдет только игрокам гомоющих в 4 пальца. Объясняю. Так как нужно активно тапать по экрану, производя выстрелы, спаянная кнопка прицела и стрельбы здесь однозначно не подойдет. Только раздельная стрельба и раздельное прицеливание здесь нужно. Поэтому, к сожалению, этот карабин будет очень узким в применении, хотя он очень сильный и мощный. Выше груди два тапа и кил, по ногам три тапа и кил. Если вы играете в четыре пальца или больше, то каких-то трудностей в освоении этой пушки у вас не возникнет. Нет. Мне понравился СКС именно за свою особенность стрельбы, то есть потапать по экрану я люблю, и к тому же на нем нужно это делать быстро, так что на постоянку я его по-любому возьму в качестве тренировки моторики. Повторюсь, я не рекомендую брать карабин игрокам, играющим в 3 и меньше пальцев, потому что, во-первых, у вас сгорит задница. Во-вторых, у вас сгорит задница, и в-третьих, вы будете потом говорить, что СКС это херня полная. Я вас уверяю, что сейчас эта пушка для рейтинга самая топ, потому что людей она жрет только так. И мне кажется, ее не будут фиксить, тупо потому что с ней не так много людей будет играть. Так что пользуйтесь. А если хочется ей пользоваться, но пока вы играете в 3 или в 2 пальца, то чутка подождите, мужики, пока я туториал не сделаю по игре как раз таки в 4 пальца. Собственно, ловите сборку, с которой мне понравилось агрессивно играть. легкий ствол на АДС, прикладик режем на подвижность, повышаем кучность стрельбы прорезиненным покрытием рукоятки, ставим мастхэвный лазер и перк СМО. Сначала вместо перка у меня была рукоятка на вертикалку, но я ее снял, потому что в игре на средних и ближних расстояниях ее использование мне показалось бессмысленным. Также у меня стоял легкий магазин на 10 патриков, его я тоже заменил, ибо в плотном бою стандартный магазин мне больше понравился, чем сокращенный. Вы, конечно, не забывайте все корректировать под себя и по своей нужде. Весь сетап в целом у меня выглядит как-то так. Повторюсь, новый карабин очень сильный, со своими особенностями настройки. Он узконаправленный, и поэтому широкая популярность его обойдет. Как я уже говорил, он залетает ко мне в комплект на постоянку, потому что мне нравится его сложность и особенность тапов по экрану. Для рейтинга просто сказка, а не оружие. Теперь вы частенечко будете его видеть у меня в кинотеатре. Обязательно черкани в комментариях, мужик, как тебе СКС? И помогли ли тебе мои советы? Ну, про Кулакич ты и так все знаешь. Пока ты будешь писать, я тебе что-нибудь сбацаю. Погнали. Эй. Самозарядный карабин И он меня приятно удивил И если ты говоришь, что он херня То в Бравл Старс иди и поиграй за. Помни, друг, здесь есть такой прикол Сенсу и пер ты будешь королем, И в четыре пальца желательно играть, Чтоб пукачелом пряников давать. Челом пряников давать. Эй. Добавили самозарядный карабин, и он меня приятно удивил. И если ты говоришь то в Бравл Старс, иди поиграй, запомни, друг. Здесь есть такой прикол. Сенсуй, перк, и будешь королем, И в четыре пальца желательно играть, чтоб пукачелом пряников давал. Одинокие звезды горят темноте Разбитые дни, те, что в нет. Ты же знаешь, мое солнце посвящаю тебе Я так боюсь, что ты сделать не так Но на те же грабли я делаю шаг Ты не хочешь больше узнать обо мне Но я иду к тебе, чтобы услышать привет Эй, Что ты хочешь подарить?